Доброго времени суток, приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня у нас будет расклад, к чему приснился сон, что он предвещает, что за ним стоит, какое предупреждение вам хотят сделать и к чему все это приведет. К благим каким-то переменам или не очень. Семь позиций у нас сегодня будет. тайм-коды будут указаны как обычно постараюсь сделать коротко если вам эта тема зайдет обращайтесь сделаем более подробный расклад вот так вот. 7 позиций выбирайте по своей интуиции Так, давайте начнем с первого варианта. Так, если что, сразу обозначу, что не привязываемся к дням недели, хорошо? Вот куда у вас взгляд упал, твой карту и выбирайте. У нас слева направо нет такого, что с понедельника по воскресенье. Выбирайте любую карту. Так, к чему приснился вам сон? Первый вариант. Так. Ну, карты бегают, они пластиковые. Так, отшельниковый был старший аркан. Ну, что я могу сказать? Эта карта, с одной стороны, некой стагнации, да? Ну, или ощущение того, что вы какой-то потери, что рядом с вами никто вас не может понять, что вы как-то отрезаны от всего мира. Но вместе с тем, что я могу еще сказать. Эта карта говорит о каком-то саморазвитии. А развиваемся мы всегда как в одиночку. Мы перерабатываем всю информацию, мы ее систематизируем, делаем выводы на основе каких-то нужных нам знаний. Да? Мы растем. Поэтому тот сон, который вам приснился, Говорит о том, что в ближайшее время вы будете развиваться самостоятельно. А, так, давайте ко второму варианту перейдем. Второй вариант. Что значит ваш сон? Тройка кубков. Какой-то выбор, между, ну не между вами, а перед вами встает в ближайшее время выбор выбор из множества других вещей, занятий, людей. И на основе этого выбора скажем так, ваша жизнь, да, она примет определенное русло. И какой бы выбор вы ни сделали, ориентируйтесь на свое внутреннее состояние знаете, удовлетворенности, что ли. То есть ваше внутреннее я должно быть с этим выбором согласна. Здесь не нужно принимать решения, основываясь о, аналитикой, да, своим умом. Вы должны именно принять сердце. Так. Еще может быть так, что кто-то за вашей спиной обсуждает вас. И эти люди находятся рядом с вами. И я не сказала, что тут э, сплетни ну, такого характера, как бы из зависти или с чем-то. Тут именно озабочены люди вопросом вашего благополучия, да? Ну, надо ли вам это, как бы, уже вопрос отдельный? Вот. Просто вам говорят о том, что через сон, чтобы вы как бы имели это в виду. Так, давайте перейдем к третьему варианту. Что вам хотел сказать этот сон? Ну, тут однозначно как бы, да, все все понимают. Повешенная карта вышла. Тоже старший аркан. Это предупреждение о том, чтобы вы сделали правильный выбор, потому что то движение, которое вы выбрали, не является верным по каким-либо причинам. Этот выбор сделан был, скорее всего, скоропостижно, то есть вы не совсем верно оценили ситуацию да, и поспешили, в общем говоря, с выводами. Сейчас я извиняюсь. У меня тут код. Да, Выпустили. <свист> тройки. Это предупреждение. свыше Переосмыслите то, что вы делаете в реальной жизни. И, возможно, не совсем правильно вы как-то действуете. Или а, не совсем как бы объяснить. В общем, вы не всю картину увидели, да, масло. Вы как-то умно, умно выбрали направление. Можно ли так выразиться? Ну, короче говоря, переосмыслите то, что у вас именно... Вы должны понимать, с чем это связано. Связано ли это с отношениями э -э вашими Близких людей или направление там в плане работы в плане здоровья что-то вы упустили вот о чем вам говорит ваш сон так ладно четвертый вариант давайте посмотрим что приснилось что хотели вам сказать во сне о чем говорит ваш сон там, девятка жезлов ну тут тоже не совсем благоприятный а, как это называется прогноз Связано это с тем что вы истощились истощились достаточно сильно вам нужно отдохнуть и еще карта говорит о том, что если вы в том же духе будете идти сломя голову, то ваши дела, не разрешатся так, как вы рассчитывали. Вам просто не хватит ресурсов для того, чтобы какие-то вещи закрыть да, и, и двигаться дальше. Вам нужно сделать тоже, опять же, как и в, в предыдущем варианте, некую паузу, да, передышку, отдохнуть. Но если у вас просто чисто физически усталость идет, то в третьем варианте там немножко по-другому. Так что вот, отдохните. Так, пятый сон. Что нам О, Ну, те, кто выбрал пятый вариант, я могу вас поздравить. Карта «Влюбленные». Она говорит о том, что какой бы, на первый взгляд, тяжелый сон вам не показался. Э, не знаю, возможно, кому-то там ужастики какие-то снились за кошмар. Но не бойтесь. Э, эта карта говорит о том, что этот сон – это начало чего-то хорошего, прекрасного. Э, что вы все делаете правильно. Чтобы вы не останавливались Что весь мир на вашей стороне И не только мир, но и люди вокруг вас Ситуация, которая вас гложила да, Разворачивалась во сне Она говорит о том, что все разрешится благополучно чтобы вы там не загадали да? Но таким образом карта нам дает ответ Так, следующий вариант, седьмой Пятерка мечей, М -м могу так сказать, либо вас пробили во сне, ну, как, как бы объяснить, ваш ментал, да, кто-то посторонний, вторгся ваш, ваше, там, белое поле, да, некое повреждение есть у вас, которое нужно подлатать. Займитесь своим здоровьем, займитесь важными вещами, не откладывайте, хватит откладывать дела, потому что если вы не разрулите ваши ситуации важные, да, сейчас, в ближайшее время, то ситуацию, возможно, ну, откинется на ну, ее разрешение на несколько лет, там, может быть, до такого дойти. Да? Если, допустим, у вас была какая-то ссора с близкими, да, то, в принципе, я не говорю, что вам нужно бежать и, реш... и мириться, да, но тут карта говорит о том, что нужно предвосхитить какие-то дальнейшие негативные события с этим связаны. Вам нужно защититься если это связано с финансами, то с финансовой точки зрения. Если это связано с, со сплетнями, то и сплетни. То есть, да, либо вы от них огораживаетесь, от этих людей, тех, кто поддерживает эти сплетни, ну, либо перекрываете их на корню. Но какой, в принципе, смысл, да, каждому второму объяснять, кто прав, а кто виноват, да? Вам нужно тут конкретно в оборону вставать, я бы так сказала. Каких-то левых людей отрезать от себя, компаньонов. И тоже, опять же, ориентируйтесь на свое мироощущение. Как оно вам подсказывает, так и действуйте. Вот что ваш сон предвещало. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Так. Хорошо, седьмой вариант. Так, четверка монет. Ну, что я могу сказать? Эта карта говорит о том, что у вас в ближайшее время будут траты, связанные с домом, бытом. Эти траты не будут, как бы, объяснить. То есть это будут нужные траты в дом, грубо говоря, да? И пересмотрите свой бюджет. Где-то что-то может быть вам и не нужно. Как-то так. Обратитесь к корням, обратитесь к близким, с кем вы живете, да, в доме, там, супруге, детям и так далее. Нужно уделить этому внимание. Уделить внимание своему дому и окружающих ваш дом людей. Вот, семье, скажем так. Да. А, карта не несет особого негатива. Я тут вообще не сказала, что она негатив. Наоборот, просто обратите внимание. Да, возможно, вы немножко а, отдалились, и вам нужно наверстать упущенное да, вами время. Проведите это время с семьей. На этом я с вами прощаюсь. Ну... Но... Ненадолго, надеюсь, вы посмотрите следующее видео. Подпишитесь на канал, будете активны на нем, оставлять комментарии, предлагать свои темы для раскладов. На этом я заканчиваю этот ролик. Всем пока-пока.